Но соль ситуации в том, что если подумать не только о себе, да не только зрители себе подумают, а еще подумают обо мне. Если бы я снимал сейчас Warcraft, мне пришлось бы работать там, где я работал раньше. То есть, ну, натурально, мне приходилось бы в 7 утра вставать, идти на работу, а в 5 часов Фетша приходить и, собственно, ну, снимать один ролик по Warcraft и ложиться спать. Warcraft меня не прокормил бы. Возникает вопрос: если я хочу заниматься в жизни другим, если я хочу заниматься тем, что сижу и тренжу в веб-камеру, попивая чаек, и есть возможность на этом зарабатывать, почему я должен снимать Warcraft дальше? Почему я не могу размещать рекламу? Более того, хотел про рекламу еще одну вещь сказать. Часто блогерам, в том числе и мне, я не буду это отрицать, приходится рекламировать мутные вещи. Я, например, рекламировал много в прошлом году магазина рандомных вещей но давайте я задам вам вопрос не вырывая это из контекста да представим что вы блогер у которого есть аудитория Ваши ролики набирает 50 тысяч подписчиков вы снимаете по какой-то игре к вам приходит магазин рандомных вещей и говорит слушай у нас будет магазин выпадают вещи да но мы тебя подкрутим чтобы тебе выпали хорошие вещи тысяча 25 рублей мы тебе эти вещи отдадим и мы тебе еще заплатим 100 тысяч рублей за три ролика твоих, которые ты выложишь и тебе якобы выпадут хорошие вещи, да? И ты оставишь ссылку на наш магазин. То есть ты сделаешь три рекламных ролика этого магазина. У тебя это займет лично твоего времени ровно час. То есть ты за час сделаешь три ролика. Тебе за это дадут вещей на 25 тысяч рублей. Игровых, да, которые ты можешь продать, перепродать, разыграть, дело твое. Тебе за это дадут 100 тысяч рублей за час твоей работы. И еще подарят PlayStation 4. Ну, мой PlayStation вы видели. Лично ты отказался бы или нет? Напишите в комментариях, пожалуйста. Напишите, пожалуйста, просто вот согласился бы или отказался бы. Все. Просто, вот, мне просто интересно. Вот, поэтому, прежде чем судить люд других людей, иногда нужно встать на них место. Ну и опять же, вы можете посчитать меня злым, там, лицемерным или еще каким-то. Но я не считаю обманом то, что школьники хотят за 70 рублей, покрутив рулетку, выиграть вещь, которая стоит 10 тысяч рублей. Потому что у нас в магазине, когда он работал, они могли это выиграть. Просто там был очень маленький шанс, вот и все. Там был шанс около процента на выпадение хорошей вещи, дорогой. Остальное падал мусор. Ну и что? Но они же участвовали в лотерее. Да. Да, ребята, кстати, секрет успеха. Секрет успеха белые наушники. Да, я говорил уже. Любые белые покупаете, все, деньги пойдут. Да, так и есть.